всем привет итак начинаем писать писать писать ну как я и говорил https сервер клиент ну ну и потом это все дело загрузим на amazon на виртуальную машину и будет у нас такой небольшой сервер https короче Начинаем. Ну, первое дело, я уже создал такой проектик. Это все, конечно же, будет на гитхабе, и вы можете все это будете скачать. И это, это, это у нас будет пример под Linux, Под Windows переделать не так уж и сложно это будет. Итак, начинаем. Так, первое дело, что нам надо сделать? Ну, а, ну, говорили же, на C++ пример. Ну, давайте на C++. Создадим классик сервер. Сервер. И что он у нас сможет делать? Надо было, наверное, называть https. Давайте... Ладно, не буду. Так. Первым делом у нас будет в конструкторе вот такой вот параметр. Порт. Который по умолчанию будет равен 443. То есть, этот порт используется для HTTPS соединения. Но вы, конечно же, сможете любой свой порт использовать. Дальше. Дальше, что нам надо? Нам надо дальше такие открытые функции, как... ...старт. Будет стартовать сервер. Ну, тут еще, конечно же, добавится всяких всяких э, функций но для начала э, для начала сначала еще переменные m_port тоже тоже здесь проинициализируем по умолчанию 443 и сокет по умолчанию минус единичка вот так вот дальше что я использовал? Я использовал вот это вот руководство. То есть я полноценно и долго не работал. Не работал с HTTPS протоколом и вообще со всем этим. Поэтому, поэтому я нашел вот такое вот руководство. И в этом руководстве здесь по шагам все расписано. Инициализация. А, ну использовать будем OpenSSL. OpenSSL Он как раз У него есть механизмы Там можно связать наш открытый сокет С этим SSL И короче будет Защищено наше соединение Тут разные есть протоколы Я по моему буду использовать вот этот Ну потому что я попробовал Оно работает, все остальные не пробовал И короче Здесь полная Пошаговая инструкция И вот здесь ну, во-первых, тут нарисовано, как оно, что должно работать. И здесь вот у нас идет там установка сертификата и ключа, загрузка сертификата, загрузка приватного ключа и так дальше. И вот оно, вот оно с, с примерами кода. И вот здесь идут примеры. И здесь четко вот подчеркнуто и написано. Установка сертификатов для SSL сервера. Установка для SSL клиента. То есть это с примерами кода, оно все идет, поэтому, чтобы не отнимать время на переключение сюда, чтение, что-то тут пытаться прочитать, перевести, я этого делать не буду. Но эту ссылку я вот в начале, давайте продублирую даже еще в мейне CPP. Вот так вот. SSL. Tutorial. Вот здесь продублирую, и вы сможете сможете ознакомиться. Итак, и так, итак, итак, и так. первым делом, первым делом, ну, давайте я тут сразу подключаю всякие. Или, может быть, это давайте в фоновом режиме. Давайте я сейчас на паузу нажму и буду поочередно все это делать. Итак, вот мой набор э, функций в моем классе. У вас, конечно же, все будет по-другому, может быть все не так и, и, все, и все наоборот. Э, есть у меня открытые функции старт, стартует сервер, э, установки э, пути к сертификатам, но это я четко по руководству потому что там надо устанавливать пути ну я те функции вызываю и устанавливаю а, пути где у меня лежат сертификат и ключ об этом чуть поподробнее ой не, не тоже поподробнее а об этом чуть позже дальше дальше у меня есть приватная функция инициализирует ssl библиотеку сокет и функция обработки а -м -м клиентов клиенты которые будут подключаться будут перенаправляться в эту функцию и здесь будет обработка и дальше куча переменных нужных это это для ssl соединения нужны это я по руководству и шоу поэтому поэтому дальше это пути я буду хранить дальше вот это html дата сюда я буду загружать html страницу html страницу Этой страницей будет у меня список всех видеороликов по темам. А ту, что вы видели. Ну, страничку, ту страничку, которую вы видели, когда переходили по ссылке в мой блог небольшой блог, который не дополняется, нету времени. И там такая страничка была, где список видеороликов по темам. Дальше. Здесь, вот это у меня будет буфер. Иконочки которую запрашивают некоторые браузеры а, об этом тоже будет ну все, все, короче, надо по очереди а, дальше это время старта сервера и это количество get реквестов которые будут приходить на сервер, просто буду подсчитывать ну возможно что-то тут конечно же еще добавится ну и здесь у нас а, пустые функции пустые функции и начнем с их реализации но первым делом первым делом надо бы надо бы надо бы открыть не давайте не открыть а давайте сразу начнем с инициализации ssl библиотеки и инициализируется она следующим образом вот вот таким вот это все по руководству. То есть, еще раз повторюсь, это я брал отсюда. То есть шел по шагам и для сервера вставлял нужные куски кода. Здесь особо я не разбирался. Поэтому советую вам, конечно же, почитать там и разобраться. Но здесь у нас инициализируется библиотека. Дальше. А, для этого всего, конечно же, вы должны знать, что у вас должна быть OpenSSL библиотека. И, кстати, кстати, нужно подключить. Подключается она в Linux. В Linux вот таким вот образом. Вот. Libssl и Libcrypto. Это файловая система из C17 стандарта. Вот, то есть вам обязательно надо иметь OpenSSL. Если это Ubuntu, все гораздо проще. Зашел в репозиторий. Эм, набрал там что-то SSL Dev, поставил галочку Next, и у вас уже готова, у вас уже скачана библиотека для разработчика. В случае Windows все печальнее. Ну как, тоже труда не составляет, но, но как-то все там сделано без души. Короче, идем дальше. Так вот, это инициализируется библиотека, это грузится строки для ошибок потому что если есть какая-то происходит ошибка к примеру при вызове этой функции мы можем смело проверить если был возврат ну, то вызвать опять-таки эту библиотечную функцию error print errors которая напечатает в поток ошибок ну и на консоль в чем же проблема что произошло Uh, так, так, так, вот здесь, вот здесь мы грузим сертификаты, устанавливаем uh, тут тоже, здесь сам файл сертификата, здесь файл приватного ключа, uh, здесь проверяем, происходит верификация этих uh, ключей и сертификатов, ну, ну, ну. Путь я тоже установил, было так написано, но я его, в принципе, нигде не использую. Возможно, надо где-то использовать. Возможно, надо где-то использовать. Дальше, что нам надо сделать дальше? Над... Дальше надо проинициализировать сокет. И делается это вот так. С этим <coughs> особых проблем нету. Здесь максимум 100 пользователей. Ну, давайте 1000 поставим. Надо было бы это вынести куда-то в переменную. Вынесите обязательно. Получается магическое число. Что это за 1000 и все такое. Короче, это инициализация сокета. Ничего здесь левого нет. То есть SSL отдельно инициализируется, сокет отдельно. А судя по руководству, у нас что идет? Вот у нас идет. Uh, инициализация SSL, -а, то есть это у меня все в одной функции, создается там всякие SSL, конфигурится, тра -та -та -та -та. потом аж, потом аж, э, э, инициализируется, создается сокет. Вот это био, я, я его не использовал, но, наверное, надо. А что я не использовал, потому что я, надо почитать, что такое био. Как я говорил, я с SSL работал а с, э, мало, можно сказать, вообще не работал. Поэтому, поэтому, поэтому почитайте. Bio. Я вот этой части не делал. Так, ладно. Инициализируем сокет. С сокетом, думаю, тоже все понятно. Вызываем библиотечную ну, функцию. Сокет, он создается. Кстати, тут надо бы сделать еще проверку. Если m сокет меньше нуля или равно минус 1. по моему сокет возвращает минус 1 то то то то напишем что не смогли создать cannot create socket. вот вот так вот. и завершим работу функции так инициализация сокета и инициализация SSL-библиотеки есть. Теперь, теперь, по поводу установки... А, ну, инициализация, да, здесь устанавливается пути всякие. А, к сертификату и к приватному ключу. Так вот, это у меня переменная класса. Значит, значит, значит нужно срочно вот здесь это все понаписывать, попрописывать а, в эту переменную. Раз, путь установить. А, дальше. В эту переменную 2. И установить еще путь вообще к сертификатам. Насколько я понял, вот этот путь, где он устанавливается, вот, вот здесь. Приват файл. Нет, не-не-не-не-не. А, вот, локация, да, там может быть много сертификатов, насколько я понял, но я не разбирался. Те, кто шарит, поправьте, напишите в комментарии, как, что, куда, или ссылку вообще на руководство для чайников. Так, это сделали, теперь давайте перейдем к функции старт. К функции старт. А, ну, перед тем, как, кстати, переходить к функции старт, нам надо было бы сгенерить этот сертификат. Как он генерится, сейчас я вам покажу. Вот здесь я э, оставлю это. Это в терминале, э, выполнив эту команду, мы можем сгенерить э, ключ. Вот э, вот так вот вызовем OpenSSL. Дальше это X509, здесь такие сертификаты. Я бы сказал подроб, поподробнее, если бы э, был бы специалистом, но я не специалист. Дальше, дальше. Вот это 365, это его длительность. Ну, на год его генерим. Дальше это длина ключа. В данном случае 2048 бит. И вот здесь имя приватного ключа и имя сертификата. Когда мы вот так вот нажмем, здесь попросит, ну, в моем случае, пароль. И вот здесь начнется там, а, но ну, всякую информацию для сертификата там. Какая страна? А, state, oh, Province name. Давайте страна ОЗ, Блин, надо было и там Oz а, name. ОЗ, короче, везде Oz будет. ОЗ, common name, ОЗ, email, ос Вот и все. И что у нас получилось вот у нас получилось два сертификата ну один файл сертификата и приватный ключ вот. поэтому приватному ключу э, у клиентов по идее должны быть свои приватные ключи с помощью которых они могут э, подключаться либо можно использовать тот же самый ключ э, клиенты и тогда соединение будет защищено защищено Uh, у меня в данном случае вот, вот, вот, вот, вот, вот сам сервер. И вот здесь будет папочка ⁇ Сертификаты ⁇ куда я укажу uh, путь. Ну, какой путь? Вот же я вызываю функции. Так? И у меня есть открытые функции ⁇ setCertPass, ⁇ setKPass ⁇ и ⁇ setPassFoCA ⁇ Поэтому давайте, наверное, сразу это и сделаем. Сразу вот здесь установим эти пути. Что для этого надо? Для этого надо подключить файловую систему из C17. Дальше. Дальше вот сократить эту запись до просто файл System. Дальше подключить файл нашего сервера include сервер. Вот он. И, и, и, и. А, что еще надо? Еще было бы удобно, если бы можно было э, запускать э, нашу программу с консоли, но ну, мы и так ее там будем запускать. Но, если бы была возможность э, указывать э, номер порта. И здесь сделаю по-простенькому. int Порт Пронициализирую его 11000 Так как я будем пока запускать Для тестирования здесь локально Так, давайте Если Arc Больше равно Двум, если больше чем два параметра Но первый в командной строке вы знаете Это имя программы А дальше уже То, что мы передаем Так, Потом, Если больше Значит, мы предполагаем, что to, подождите, S to E. Вот. То мы предполагаем, что дальше после имени программы идет номер порта. И значит, нам надо перевести это строковое число, строковое значение в число. Теперь сервер. Serve. Вот так вот. И так как у нас конструктор с параметрами, то туда передадим порт. Есть. Дальше. Теперь. А вот теперь нам надо указать наши пути к нашим сертификатам. И это будет вот, вот так вот. Получаем текущий путь, где лежит наша программа дальше. Добавляем к ней папочку сертификат с... И вот сам сертификат и сам ключ. То есть по факту вот у нас получится. Вот лежит наша программка. Вот эту папочку. И вот здесь наши ключи. Здесь будет эта HTML страничка. А здесь будет иконка. Что за иконка? Обо всем позже. Теперь нам нужно сервер. Дальше set. Путь к сертификатам. И, и, и вот так вот. String. перевести надо в строку, потому что э, тип здесь не строчный. И второе, сервер э, set кей pass. И вот здесь установим путь. Что-то одинаковые пути, хотя это не так. Вот он, патч ключ после чего после чего кстати кстати да вот это я не использую почему-то не знаю почему но я думаю вы разберетесь какая-то основа все равно здесь уже будет дана потому что вам уже у вас уже будет готовый рабочий кусок перед глазами и можно уже будет открывать там документацию и что-нибудь что-нибудь дочитывать так теперь нам надо если вдруг а, функция старт вернула ошибку, то напишем cannot be start Смотри выше. Ну а выше, понятное дело, там в консоли, если а, сервер не стартанет, там будут какие-то ошибки. Вот так. Вот. Давайте попробуем запустить. Запустить. Что у нас получится? А, а все нормально, у нас сервер стартанул Ну как стартанул? <coughs> вот функция старт, вернула true и все Так, идем дальше Что нам надо дальше? У нас есть инициализация Вот инициализация сокета Дальше Есть, ой точнее Инициализация SSL библиотеки и есть инициализация И создание сокета Теперь это все добро, нам надо как-то связать в функции старт мы это и будем делать. Это делать. Что нам нужно в функции старт? Ну, ну-ну-ну. ну Первым делом проинициализировать SSL библиотеку. Потому что в руководстве написано. Вот, я смотрел вот эту картиночку и, и примеры кодов. Вот здесь я мало читал. Ну, извините, не было времени. Надеюсь, вы не такой, как я, и вы все-таки читаете документацию. А не только куски кода берете. Так вот, инициализируем. Если не SSL init, если не было проинициализировано, то вот здесь мы напечатаем ошибку. Return и вернем, вернем false ошибку напечатаем вот такую я буду уже копировать чтобы не отнимать время так есть SSL и нет error. дальше дальше у нас следует вот такая такой участок кода создаем сокет если не получилось все то же самое пишем в консоль ну в терминал и говорим что I am sorry но ничего не получилось После чего пишем, что сервер был запущен И пишем номер порта дальше, дальше нам нужно установить цикл, который будет бесконечный В котором мы будем ждать Ждать так, этой функции еще нету, Сейчас я ее сделаю Ждать всех клиентов Вот Вот таким вот образом то есть, проинициализировали SSL-библиотеку, дальше проинициализировали, сокет создали, дальше запустили бесконечный цикл в синхронном режиме, так как я уже по видео, в котором просто -про простенький HTTP-сервер был, говорил, что есть синхронный и асинхронный режим. В моем случае это синхронный режим, то есть на этом выполнение программы останавливается. А все входящие соединения, которые приходят, если они придут одновременно, они становятся в очередь. А вот здесь я буду вычитывать. Так, так, пока здесь, пока здесь еще связки нету нашего SSL соединения и нашего сокета. Пока нету. Вот когда будем обрабатывать сообщение от клиента, вот тогда как раз эта связь и возникнет. То есть пока мы просто проинициализировали библиотеку и создали соки. Но давайте его запустим. Запустим. Стартанет или нет? Во, сервер был запущен. Порт 11000. Давайте попробуем... Ай, блин. Сделаем вот так. Вот. Давайте попробуем <coughs> установить соединение. Это у нас localhost будет. Так, давайте, давайте... Uh, localhost нет HTTPS localhost и 11000 во сейчас я попытался загрузить ничего не произошло сервер не запущен давайте запустим и что? был запущен хорошо enter что у нас? У нас все получилось. У нас соединение произошло. То есть, ну, самое главное нам теперь прочитать какое-то сообщение. Сообщение мы никакого не прочитаем, потому что мы не, ничего не отвечаем. Как вы видите, вот здесь в данном случае Chrome показывает, что идет загрузка. Какая загрузка? А такая, что я не ответил клиенту, а клиенту надо было ответить окей, okay, или error, или хоть как-нибудь надо было ответить, в данном случае я просто принял сообщение, кстати с э, тем H, э, http сервером там тоже э, если вы смотрели э, можно было принять соединение по https протоколу, но это соединение было зашифровано э, поэтому на самом деле вот это еще не показатель, ну ничего, сейчас мы пойдем дальше Итак, вот тут здесь функция, которая возвращает IP-адрес клиента. Это функции дополнительные, вспомогательные, поэтому они не включены в функции класса. Это не члены класса. Они вот, вот они. Это статичные функции, которые ограничены именно только этим файлом, благодаря ключевому слову static. И все. Здесь я получаю время. Это нужно будет, нужна будет функция. Здесь я получаю адрес, то есть определяю, какой он. А здесь получаю IP. Теперь смотрите. Теперь смотрите, где у нас тут у нас Вот. Теперь фишка-то у нас какая. А вот здесь будет фишка. Прочитать сообщение. Так как у нас защищено соединение, то надо раскриптовать то, что пришло. Так, так, ну давайте, давайте клиент процессинг. Что, из чего это все состоит. Вот сейчас я скопирую и вставлю. Теперь смотрите, вот здесь происходит теперь связка. Приходит сокет. Это сокет клиента. Так, так. И вот здесь мы создаем, что-то создаем. И вот здесь устанавливается соединение с сокетом в защищенном режиме вот у нас пришел этот сокет вот у нас есть глобальная переменная а где а где она где она а вот она когда мы создаем контекст для метода а метод какой у нас а метод вот у нас вот такой tlsv12 сервер метод а давайте перейдем вот сюда вот у нас их несколько этих методов так, вот он, TLS-V1. Вот он, TLS-V1. То есть, вот для сервера, а вот для клиента. Есть еще в -а, вот разные методы о них, почитайте. Чтобы понимать, какой лучше, какой может быть быстрее, какой еще защищеннее и все такое. Короче, когда происходит соединение, я вот этот сокет связываю, ну, делаю связь. То есть, грубо говоря, просто говорю, что вот сокет клиента, и там пришло что-то защищенное. И вот здесь идет настройка. Теперь смотрите, читаю я сообщение не с помощью read, как было в предыдущем видео, потому что для сокета есть функция read, а с помощью SSL read. SSL read это OpenSSL-ная библиотечная функция. То есть вот здесь я устанавливаю, создаю контекст, ну связываю сокет. Если я где-то ошибаюсь или не точно говорю, поправьте, потому что я не специалист, подчеркиваю. Дальше, дальше, это опять-таки библиотечные open функции. Проверяю, получилось, не получилось ли принять это все. И потом я читаю, читаю в буфер. Соответственно, вот здесь сколько байт я прочитал. Давайте попробуем. Давайте попробуем прочитать. То есть в данном случае в буфер должен э, прийти обычный расшифрованный get запрос. То есть мы должны глазами увидеть этот, э, этот, этот, этот, короче, текст запроса. Так, запускаем еще раз. Сервер был запущен. Теперь делаем вторую попытку. Enter. ReadBytes 0. Как 0 опять? А, а что ноль? 0. Еще раз. Вот так вот. А, да. В чем проблема? В том, что э, этот браузер говорит, дружище, у тебя не защищено все, и и все такое. Говорит, эм, ну короче, э, мой сертификат генерирую я сам. Поэтому есть проблема, что браузер об этом сертификате не знает. Как это все добавлять, чтобы он узнал, чтобы вот этого красного не было, я не знаю. Есть центры сертификации, которые выдают вот это CRT509. У каждого клиента, конечно же, он может сгенерить свой собственный ключ, то есть на основе этого сертификата. Но это сертификаты типа доверенные, им можно доверять, и типа не бойтесь. Короче, здесь, в случае хрома, нужно... Добавить этот сертификат. Что не надо делать, кстати, если вы, ну, не создаете свой сервер, либо, как в моем случае, там не бойтесь, ничего страшного там нету. А это если вы куда-то на недостоверный сайт, вообще левый, то есть вы клацаете, лазите в интернете, где-то кликнули, у вас куда-то перенаправило, и браузер вам может где-то помочь и сказать, что дружище, соединение под вопросом. Оно-то HTTPS, но сертификатом мы не знаем, что за сертификат. Короче, надо добавить его, вот, сказать, что все хорошо, я верю. И теперь смотрите, после того, как я верю, Насколько я понимаю, там на уровне SSL -а, э, произошел обмен сертификатом. Насколько я понимаю, потому что мой сервер э, этот сертификат э, никуда не отсылал. <coughs> Соответственно, я поначалу не понял, а как, а как так, а как так получилось э, принять э, сообщение уже в расшифрованном виде, как вы видите вот здесь, смотрите за мышкой, get, http, вон там localhost, ну и все такое. Вот, то есть пришел запрос, который можно прочитать. Я по-прежнему ничего не ответил, но это же вопрос другой. То есть вот запросы приходят. Приходят, приходят, вот он, get пришел, ну все нормально. Ну я ничего не ответил, это уже мои проблемы. Так вот, скорее всего, когда мы связывали этот сокет вот с нашим проинициализированным контекстом OpenSSL, то вот там на этом уровне, скорее всего, отправилась клиенту, в данном случае клиент, это у нас браузер, этот сертификат. И там, то есть, нюансов я не знаю, если честно. Возможно, когда-то я с этим поработаю более плотно, и тогда возможно я возможно, расскажу. Но лучше, если это сделаете вы сами, ну разберетесь, да? так лучше зайдет. То есть мой пример вам поможет на старте, я думаю, потому что, ну, к примеру, мне всегда помогают готовые какие-то решения. Ну если тема абсолютно новая. А дальше я уже там, если нужно, читаю документацию и уже, уже иду, иду дальше ну и мне лень было запускать снифер и ловить пакеты то есть просто лень не то что нету времени время можно было найти, но можно было бы запустить снифер когда я добавлял а, вот это, клацал что я доверяю то там по идее можно было бы словить снифером а, какую-то сетевую активность которая шла бы ну, к этому клиенту короче соединение получили в защищенном виде. Более того, мы прочитали адекватное сообщение. То есть не зашифрованно, не, не тупой поток битов и байтов, а уже полноценное глазками мы увидели, что там HTTP запрос. Теперь этот запрос надо распарсить. И ответить, чем мы сейчас и займемся. Для того, чтобы распарсить, я создам... Вот такой вот классик. И будет он лежать, лежать, лежать в папочке common. То есть он нужно будет и клиенту, и серверу, наверное. И назову его http request. Вот. То есть это такой запрос. И задача вот этого класса будет, то есть объектов этого класса будет распарсить э, вот эту строку, которая пришла. И, и, и, и, вот из чего он будет состоять. В данном случае принимать я буду только get. Вам же по-хорошему нужны и get и put, ну, если оно вам надо. То есть, то есть, то есть, э, этих запросов в http протоколе не один вот функция parse, которая примет эту строку, которую я распаршу, то есть этот класс Объект этого класса будут его парсить и возвращать unknown или get, ну тип запроса. То есть, если это будет get, значит будет get. Все остальные, put, delete, connect, все остальные будут игнорироваться и будет возврат unknown. В данном случае будем обрабатывать только get. И теперь, теперь, теперь, реализация, вот самая простенькая, вот она, реализация. Что у нас здесь? Получаю строку, дальше читаю по строчно по линии да вот для этого использую э, стринг стримы а, вот получил строку получил линию вызвал функцию парсинга первой линии потому что в http э, протоколе э, первая линия всегда идет это get put ну э, Забыл, как она называется. Request Line, по-моему, так и называется. Если открыть спецификацию, то там так и будет написано. Дальше я распарсил первую линию. А вот здесь, ну, как бы это просто идет вычитка всего остального. То есть дальше вот здесь вы можете вычитывать тело вот этого запроса. Все так, ну, вычитывать и парсить и принимать решения. Я этого не делал. Я распарсил только первую линию. А в первой линии что я сделал? Вот, прочитал так как очень удобно использовать строковые потоки. Таким образом, вот вот этим я прочитал, что а, тип запроса. Дальше посмотрел длину, ну то есть оно читает до пробела. Дальше длину его, если длина 3, проверил. Если это get, значит это get. Все. Следующим после пробела идет <coughs> патч. А, ну, а, у нас как у нас get запрос выглядит? Где-то вот так вот. Get. Потом пробел, потом слэш, и там может быть индекс, или может быть просто слэш, а дальше http, там 1.1, или что, пробел я не помню, есть или нет. Короче, request line состоит, грубо говоря, из трех полей. Первое, это тип запроса, дальше патч, в котором может быть путь индекс, может быть html, или что-нибудь другое и дальше версия протокола здесь я читаю читаю вот это и вот это все вот это я, я не читаю оно мне не надо короче короче короче давайте все-таки оставлю http http uh, так Распарсил, проверил. Если это GET, то все замечательно. Все. Вот в таком простом виде классик для запросов. Значит, нужно его вот здесь подключить. Вот так вот. Common. Нет, не так. Как не так. Сервер. Выше у нас идет common А вот здесь нашли теперь квест Так, так, почему И Еще раз, include Так, common А, вот она, нашли теперь квест Есть Теперь для того, чтобы распарсить Uh, так, так, так, вот у нас сокет, вот клиент процессинг. Вот здесь, когда мы прошли все проверки, у нас получилось прочитать количество прочитанных байтов uh, больше нуля, то вот здесь http request, создаем http request rec и rec.parse. И сюда передаем наш буфер нашим запросом после чего мы проверяем сделаем такую проверку а если если если давайте я так и напишу request вот ну ну ну можно можно написать в консоль вот это вот чтобы произошло соединение вывести ip и вывести э, строку запроса. Дальше. Ну, это для дебагинга можно. Дальше мы сделаем вот так вот. Э, Проверим, если это get. Если это не get, то напишем неизвестный формат запроса и типа не поддерживаем. Дальше. Дальше увеличим вот такую вот переменную. Помните, я говорил, это у нас просто количество get запросов. Пригодится. Это нам пригодится. Идем дальше. Дальше, дальше, дальше сделаем вот такой вот свич. Сейчас я вам покажу его. Ну вот, начало его. Я по длине. Так для меня было лично для меня проще если длина пути 1 а это означает что просто был вот такой запрос то есть здесь не было ничего там индекс main или main html или еще если просто вот такой если путь грубо говоря пустой то ну я на всякий случай конечно же еще проверю потому что мало ли что там злые хакеры Будут присылать так вот если действительно путь равен обратному слышу то я серверу отвечу и отвечу следующим и опять здесь буду использовать э, строковый поток и и и я отвечаю что все нормально все нормально дым 200 статус э, значит, окей okay. Все хорошо, и отправляю размер чего HTML странички. А, то есть я клиенту говорю, смотри, дружище, все хорошо. И, ну это просто по протоколу HTTP. И следующий кусок данных, который я тебе отправлю, у, у него длина вот такая. Какая длина? А такая. Это mHTML-дата. Как и говорил, надо будет прочитать HTML страничку. А, ее мы еще не прочитали. Но ответ я сейчас уже готовлю Дальше Я отправляю этот ответ Первым Вот от, отправил И следующим я отправляю уже Непосредственно нашу HTML страничку Давайте я это уберу Оставлю Вот. Сначала отправляю статус Окей, то есть я удостоверился Что запрос правильный Я его могу обработать а, путь вот такой-то отправляю окей okay, и отправляю HTML страничку, теперь я тоже HTML страничку конечно же сначала надо загрузить потому что если, ну давайте попробуем давайте я сейчас запущу в данном случае это будет 0 байт ну давайте по посмотрим что будет, давайте я вот так вот, Enter Advanced Окей, uh, okay. как мы видим пусто кстати вот иконочка видите Эту иконочку я стырил на просторах интернета. Просто C++ набрал и все. То есть, что это за иконочка? Ну, уже подбираемся, да? А, вот. Сервер получил соединение с локального хоста. И запрос пустой. Вот, смотрите. Давайте вот такой запрос сделаем. Hello. Грузим. Почему грузим? Потому что мой сервер ничего не ответил. А почему он ничего не ответил? Потому что он что-то тупит. По идее, он должен был... Как минимум в консоль написать вот это. Какая-то дичь, товарищи. Так, я в режиме дебага. Нет. А ну-ка, завершим соединение. А ну-ка еще раз. Запустим. А ну-ка еще раз. Вот так вот. Ну. Read byte. Раз. Два, три Что-то оно вообще... А, не прочитала, потому что надо добавить Дальше, вот, read 400 а... Не понял Давай, печатай Вот запрос, ну, hello Какой-то тупняк произошел а Вот я его а, я его а, путь напечатал, но я его как-то попробовал обработать, а я ничего не ответил. Поэтому, поэтому, поэтому так. Короче, ладно. Это все такое. По поводу вот этой иконочки, которая вот здесь была. Как вы видите, здесь пока иконочки нет. А, браузеры запрашивают. Что они запрашивают? Они иногда... А, так, сейчас, подождите, где она? Они вот... Да, елки-палки. Они вот здесь иногда присылают... Вот такой, fawicon.ico, по-моему. Это означает, браузеру нужна иконочка. Какая иконочка? Которую он будет рисовать вот здесь. Если мы ничего не ответим, он будет рисовать. Он ничего и не будет рисовать. Он будет что-то такое пустое рисовать. Если же мы ответим, то он нарисует ту иконочку, которую мы ему перешлем. Вот. Я думаю, вы поняли. Ну, давайте я сделаю вот так вот. Сделаю вот так вот. Сейчас, сейчас, сейчас мы наполняем, да, обработку наших запросов. Теперь, если это пришел файл икон, то нам эту, то данные этой иконки нам нужно будет отправить. Так, не понял, что за брейк-он откуда? А, я не туда влез. Вот сюда. Так вот, если это фау-икон, то э, отправим данные по фау-икон. Давайте я вот так вот сделаю. Э, вот, смотрите, если пришел запрос на эту иконочку, то делаю аналогично э, нашей страничке. Говорю, что все окей, я твой запрос обработал, я понял, что ты хочешь. И отправляю вместе с этим океем, говорю, что... Длина следующая будет такая-то. Кстати, вот здесь я указываю, что это будет картиночка PNG, а вот здесь, что это будет текст. Все нормально. И это, э, это все в протоколе описано. В данном случае HTML страницу, я говорю, что это будет текст HTML. А в этом случае буду следом отсылать данные, картиночки. И это будет image и формат PNG, чтобы браузер четко понимал что он будет получать и как ему и он знал как ему это обрабатывать теперь дело за малым дело за малым эм, вот это вот все ну, открыть файлик html прочитать и нашу иконку это все надо сделать в функции старт где у нас функции вот она перед всякими инициализациями потому что если что-то мы не откроем то какой смысл вообще дальше что-то инициализировать смысла нету. поэтому поэтому вот вот так вот я и сделал смотрите на гидхабе будет что валяться? будет валяться сервер Common, скорее всего какой-то клиент что это за автосейл? ладно удалим потом потом какой-то клиент будет лежать и дата Эту дату нужно будет положить, вот, вот эти директории, туда, где будет валяться ваш сервер. Вот смотрите. Вот сервер, который мы будем потом на Амазоне запускать. И вот вот эти вот папочки. В каждой папочке тут сертификаты, тут HTML страничка, а здесь вот эта наша иконочка. Так вот, вот я беру и открываю э, нашу HTML страницу. Открыл ее, узнал размер файла, зарезервировал для строки этот размер и прочитал все в стринг. И закрыл этот файл. То есть сервер будет это все хранить в памяти. Дальше открыл иконочку, прочитал содержимое иконочки в буфер, в данном случае это уже у меня будет вектор charl. Прочитал в память. И что сделал? <coughs> Правильно закрыл файл. Все у меня хранится в памяти. Теперь давайте запустим. Теперь смотрите. Теперь, теперь, теперь, теперь. Кстати, а как он эту иконку до этого получил? Он же здесь нарисовал иконку. А я же эту иконку ему не отправлял. Загадка. А а, а, а, а, может он хеширует, браузер может быть схешировал для этого локал хоста, чтобы была такая иконка, скорее всего Так, ладно, давайте проверим Проверим, проверим, про поставим точки останова и запустим наш сервер еще раз Сервер был запущен Запускаем браузер Запускаем 0, 0, 0, 0 надо было с Mozilla запускать Mozilla каждый раз короче не нужно добавлять в исключение это в хроме надо добавляем получили соединение и теперь обновляемся еще раз и че непонятно чё. я наверное сейчас Mozilla запущу с Mozilla как то проще и как-то все работает ладно 5 сек так запустил я mozilla это это это не обращайте внимание это э, с предыдущего ну, с того сервера короче который у меня сейчас запущен на амазоне так сейчас сервер стартанул переходим в mozilla нажимаю ввожу путь, enter о, о, о, все пришло Все как у людей Теперь какой А, вот смотрите, вот следующим запрос Пришел икон. Мазила спрашивает, дай мне иконочку Я ему говорю, хорошо, вопросов нет Вот на тебе иконочку И теперь смотрим Вот здесь рисуется иконочка А вот наша непосредственно а, HTML страничка, которая, которая Загружена в память И сервер каждый раз не вычитывает ее А ну давайте Hello сделаем. Если hello, то ничего не происходит. Почему? Ладно, давайте не hello. Ну, <coughs> no, вроде так работает. Хорошо, хорошо. А что тут еще? А чего тут еще нету? Здесь еще нету, нету, нету. Вот обработки вот этого. Сейчас я вам покажу. Сейчас я вам покажу. Это я сделал так для тестов, типа how many request было ну, со старта программы со старта сервера. А, кстати, вот это еще надо обновить дату данные, когда мы стартанули. Это, это буквально, буквально, буквально нам надо перейти в функцию старт. где она. Вот она. И, и, и, когда сервер был стартанул, когда сервер стартанет, вот здесь m start date time равно get GetdateTime. Вот. Это, это та функция, которую я написала, которая вот здесь лежит. Она берут, берет текущее время. И, короче, записывает, э, в строку, ну, переводит в строку и записывает. Э, время старта. Вот так вот. Теперь смотрите: когда в пути придет вот такая вот длинная колбаса, э, в ответе будет.. Ну, сначала мы скажем, окей, okay, все хорошо, дружище, жди и жди данных, данные вот такой длины. И в этих данных я отправляю просто HTML, хотя я вот здесь не оборачиваю. Это просто текст. Аня, есть HTML, да, вот, BR, BR, да, это в HTML-формате. Просто вот здесь я не указываю, что это HTML и все такое. Короче, я печатаю, когда стартанул сервер, и сколько запросов было. Давайте запустим. Запустим. Сервер был запущен. Теперь, где наш... Где наша мазилова Вот она. Есть. Данные получены. Так. Что-то Мазила подтупливает. Почему подтупливает HTTP? -H Ладно. А, возможно, потому что я вот здесь использую VPN. Сейчас проверим. Так, вроде заработало. Кстати, вот сейчас иконочки, э, запрос на иконку не пришел. Ну, я не буду, не хочу разбираться, почему и как. Нам сейчас самое главное обработать теперь э, вот этот запрос, сказать сколько же запросов было с момента старта сервера. Ой, не, не так. Не так. Копируем. Копи-копи. Вставляем. Блин, какой-то тупняк. Почему тупняк? А, мой сервер запрос не получил. Почему? Вот что-то подтупливает Смотрим, сервер был запущен 9 часов 23 минуты Верно, сейчас 9 часов 25 минут Ну, пока я, короче, проверял Сколько было запросов? 4 запроса Давайте еще раз обновим Обновим, давайте вот здесь 5 уже запросов Ну, включая, то есть, эти запросы тоже считаются Сюда Сюда Запустим, когда в новой вкладке, я смотрю, как-то более-менее отрабатывает А вот здесь не хочет отрабатывать Какой-то тупняк, вот не понимаю, какой и почему Уже 6 было запросов, ну и теперь давайте без запросов просто получим страничку То есть это все, это все мы будем заливать, я буду заливать на Amazon Пытаюсь получить главную страничку Это не мой сервер тупик это тупит, я заметил иногда, э, что-то смазило. Что, почему и как не знаю. Короче, оно работает. У себя попробуйте, будет работать. Глушим сервер, останавливаем его, пусть падает, валится и все такое. А что еще по-хорошему надо было бы сделать? Надо было бы, наверное, э, в деструкторе, хотя. Этот вопрос такой, сервер глушится простым контроль C. Ну, то есть процесс будет глушиться. Поэтому как бы по факту, по-хорошему деструктор никогда не будет вызван. Ну, потому что у нас нет механизма, чтобы он завершился. У нас есть здесь просто бесконечный цикл. Хотя можно прислать какую-то команду, по которой цикл прорвется, и тогда в принципе, да, завершится завершится Короче, вызовется деструктор. Короче, с сервером вроде бы все. Если что-то я сказал непонятно по поводу SSL, хотя я мало по нему говорил, но то, простите, я не специалист. Это по работе нужно было немного посмотреть. В эту сторону я посмотрел и решил запилить видос. Так, короче, по серверу вроде все. У нас есть страничка HTML, которая загружается в память которую мы отдаем при запросах. У нас есть иконочка, которую мы тоже... Так, вот страничка, есть иконка. И есть дополнительно, мы говорим, сколько было запросов. Ну, на этом, я думаю, все. А В следующей части э, перейдем к тому, как заливать это все добро э, на Amazon, на виртуалку. И все такое. Поэтому на сегодня все. Ну, на сейчас все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, комментируем. Специалисты, те, кто шарит в этом всем, пожалуйста, прокомментируйте. Не то, как я это сделал, а может быть ссылки дайте на хорошие ресурсы, в которых все расписано для чайников. Будет полезно и мне, и вам. Потому что есть ресурсы, они англоязычные, но но, но, но, но руки не доходят их почитать но для других может быть у других пойдут руки почитать но руки дойдут дочитать короче специалисты пожалуйста помогите всем кто будет смотреть это видео с возможными разъяснениями поэтому еще раз спасибо за внимание всем пока